Здравствуйте, дорогие друзья! У меня прекрасное настроение. все потому, что у нас сегодня очень интересный гость, и мы с ним успели поболтать немного в личке и посмеяться перед прямым эфиром. Сегодня у меня в гостях па Гарик Карагоцкий, очень известный человек, бизнесмен, Миллионер, <с человек э, с очень интересным характером, э, человек, у которого я все время чему-то учусь, э, с очень широкой, глубокой, большой душой прекрасной. И пока Гарик присоединяется к эфиру со мной, я хочу продемонстрировать сегодня главный. Э, о, Гарик. Я Сначала, что главное украшение мое сегодня – это значок, который я приобрела на семинаре, на котором написаны три буквы The Best. The Best. Мне очень понравилось, как-то девушка сказала Гарик, спросила в комментарии Гарик, эти три эти буквы означают, что все The Best. И мне очень понравилось, и я теперь слушаю, особенно, меня спрашивают. Мама, что, это я? Гарик, спасибо большое, что вы пришли ко мне на эфир. Привет всем гостям. Я, секундочку, я сейчас отключу комментарии. Выключить комментарии. Прекрасно. И мы сегодня будем с вами вести беседу, я хотела вас попросить поговорить с вами о жизни, потому что вас о бизнесе, очень часто наверняка спрашивают а вот о жизни. А, хотелось бы побольше узнать а, о вашем жизненном опыте. Я немного волнуюсь. Да? Я вас так люблю, что я немного волнуюсь. Я еще хочу показать ваши книги, которые я с удовольствием читаю. А, вот книга, которую Гарик написал «Как потратить миллион, которого нет», и другие истории еврейского мальчика. И Второй ТОМ, тоже, в котором я не начала с удовольствием говорить, к сожалению, но Вот, но они чуд чудесные. Да. Гарик, я хочу сначала с вами поделиться, как я вас узнала, Давай. потому что, как вы меня узнали, наверняка, возможно, вы помните, а я, я как-то проч проч проч прочла в фейсбуке у одного кого-то из моих друзей, о жизнелюби. И я зашла, почитала о жизнелюбии, потом я зашла на вашу страничку. Я очень удивилась, что такой солидный человек да, занимается благотворительностью, которая направлена именно на то, чтобы помогать взрослым людям. И у меня к вам первый вопрос. Почему именно такой формат? Почему именно взрослые люди, а не какая-то другая благотворительность? Потому вы, что вот с стариками мало кто занимается. Вы знаете, так сложилось, совершенно случайно сложилось, когда мы гуляли в гидропарке и увидели площадку, на которой танцевали мои родители еще. И там сейчас танцуют взрослые люди. Кстати, они не любят, когда их называют пенсионерами, стариками или еще. Еще как-то только взрослые люди. Так вот, танцевали взрослые люди, захотелось помочь. И так, э, камушек за камушек, сначала площадка, потом... Остальные проекты. Гарик, а скажите, а какую роль вообще благотворительность играет в вашей жизни? Сколько она занимает в вашей жизни сейчас? Если по времени мы говорим, то один бизнес занимает приблизительно одно время. Не имеет значения. Это у тебя маленький магазинчик для души, или у тебя это большой торговый центр, или, или жизнелюб, или еще что-то. Один бизнес. В среднем все бизнесы занимают поровну. А это большой бизнес, он не предусматривает прибыли, как какие-то другие бизнесы. Но, тем не менее, это большой бизнес, большая структура. Гарик, а что вы вкладываете вот в жизнелюбку, как частичку себя? Ну, что вы реализуете как-то так? Давайте, давайте я вам скажу, что я не вкладываю. Да, давай. Я стараюсь практически не посещать э, мероприятия, и я не работаю волонтером. При том, что работают э, многие мои друзья, работает больше двух тысяч волонтеров. Я просто когда прихожу, я слишком глубоко в себя опускаю, и мне потом с этим тяжело. Поэтому я стараюсь дистанцироваться от конкретных мероприятий. Супер. Спасибо большое. Спасибо. Гарик, я еще хотела поговорить э... А вас как о драматурге, как о человеке, который ставит спектакли и даже в некоторых играет? С, с игрой я почти, почти завязал. Только там, где э, участвую, я доигрываю, дошлюб уже то, что обещал. Великого артиста из меня не вышло. Оказалось, что актерство это не мое. И mm -hmm. я отказался от этого. Бросил спектакль который мы с Женечкой Чапурняком из Днепра уже отрепетировали. Он был где-то на две трети готов, на двоих. И я почувствовал, что не мое и бросил. А писать пишу. Вот э, новый спектакль, достаточно новый, который шел три раза. И должен был быть, кстати, 11 мая. Но, увы, э, он его очень хорошо восприняли эффект Ба. Эффект Ба, да. да, у меня про эффект Ба еще есть вопрос, но я хочу сначала все-таки с мальчика начать еврейского <laughs> про миллион. А, Гарик, в этом спектакле вы рассказываете о себе свою, ну, да. Да, свою жизнь. И а, мне хотелось бы, чтобы вы рассказали. Какие взаимоотношения важны в семье для того, чтобы мальчик вот вырос таким, как вы? Я думаю, что это не какие-то методы воспитания. Во-первых, давайте поговорим минуту о том, что такое я рассказываю о себе. Как выяснилось, это я выяснил уже, когда начал писать, что 90% книг вообще биографичны. Из них подавляющее большинство автобиографичные. То есть это истории, которые случались в той или иной степени э, с автором. Э, тут, да, действительно, я рассказываю о себе. Где-то вру, где-то большей частью это правда. В, в «Желтой книге» вообще все правда. Я еще тогда не научился врать на бумаге. Но меня успокоили, что вранье это не вранье, это художественный вымысел. И поэтому кстати, мне редактор, а я работаю с несколькими редакторами, я учусь, мы сейчас с Меламудом берем уроки у Саши Шуши и Марины Храпачевой по писательству, и это очень полезно, кстати, в Зуме, и меня научили, вот я не помню, кто сказал эту фразу, что если я могу обидеть кого-то из живых героев, кого-то задеть, кому-то принести... Неприятность, не знаю, угу. как, какую-то неловкость создать. Но при этом могу усилить текст. При этом текст станет сильнее, я даже никого не спрашивать и усиливать текст. Вот так. Да, оказалось, что какой вот интересный подход. У, а... меня есть, у меня есть героиня в третьей книге, по-моему, в третьей или во второй, не помню, она, третья, которая сейчас пишется. Кузя, это моя подруга, это настоящее ее имя. И она там не в самом приглядном свете, она говорит, как я буду смотреть в глаза своему сыну. Я говорю, ее зовут Алла, она в Москве живет, я говорю, Аллочка, нет вопросов, я могу заменить имя, и тебя никто не узнает. Он говорит, не-не-не-не-не. Все-таки приятно оказаться в книге Гарика Карагоцкого, Но... ну, даже в какой-то нелицеприятной форме. Здорово. Гарик, так я могу с уверенностью тогда сказать, что люди, которые хотят узнать, как воспитывать ребенка, просто могут прочесть ваши книги и подчеркнуть а, оттуда что-то. Меня не воспитывали дома. Не было такого, чтобы занимались воспитанием, звали на какие-то беседы и объясняли вещи, которые родителям очевидно, или еще что-то. Я мог только подглядывать за родителями и делать, как они. Больше ничего. Поэтому самое главное, самое главное воспитание — это собственный пример. да? Абсолютно, для... конечно. Супер. Про эффект Ба хочу да. вас спросить. Я была на вашем спектакле. Я была поражена в самое сердце с первой же секунды, когда я только подходила к дворцу спорта. Потому что то, как все было устроено, ну, это просто поражало мое воображение. Я вообще не сильно великий театрал, то есть, возможно, кто-то делал какие-то подобные представления, но я с таким не встречалась. И я поняла: только когда вошла уже в зал, я поняла, почему это дворец спорта. И я поняла, почему ни один другой Театр, ни одно другое помещение, кроме Дворца спорта, не может передать то, что должно быть. Это было просто потрясающе. Я всем рекомендую попасть на этот спектакль «Эффект 2». Это просто что-то невероятное. Кстати, мы решили каждый раз, мы решили не играть этот спектакль два раза на одной площадке. И теперь каждый раз будем играть на разных площадках. Супер, Гарик, но ну я приду. Я Приходи. сейчас объясню, почему почему мне мало было одного раза. У меня два вопроса по эффекту Ба. Первый вопрос: красной нитью про, проходит такая мысль о том, для меня по крайней мере я uh -huh. это увидела. Возможно, я ошибаюсь, тогда вы меня поправите. А, хотели ли вы сказать в этом спектакле? что когда человек находится в ситуации, в которой он может погибнуть, но если он знает, для чего он живет, если он знает, что еще ему нужно сделать в этой жизни, он может спасти целый самолет своими мыслями. Ну, это очень глубоко. Помните, когда-то нас заставляли писать сочинение, что хотел сказать автор тем или иным произведением? Да, да. И, вы, мы же предупредили, что дети не у экранов, да? А те, кто дети у экрана, всем привет. Я хуево знаю, что хотел сказать автор. Там открытый финал в пьесе. И непонятно. То есть, оно, Мне кажется, что так и должно быть. Я поняла. Хорошо, Гарик, но я прямо вот, я, как человек, который занимается такими вещами, я хочу в это верить, окей. Да, <с <с да. Я буду в это верить, что я, то, что я вы. Я сам об этом подумаю, да. Вы пришли, вы сказали тогда, ну, по крайней мере, в интервью я точно это слышала. Вы говорили, что вы, именно сидя в самолете, дали себе слово, что вы поставите спектакль. Ну, да, вот, да, с так этим она есть, Так она и есть, да. И, вот, потом вот пришлось, я... и потом пришлось писать пьесу, и я очень долго шел к пьесе, разговаривал с несколькими драматургами. Я заказывал пьесу драматургам, заказал одному достаточно модному драматургу, не могу называть его имя, но я о нем все равно буду говорить только хорошо. Он не просто модный, он ставит хорошие спектакли. И я ему сказал, что я хочу написать такую-то, такую-то пьесу. И он меня расспрашивал, мы провели много часов вместе, он меня расспрашивал, чем я занимался до полета, после полета, все вокруг полета. В результате он написал пьесу, придумал синопсис пьесы, где миллионер, уставший от бизнеса, ищущий себя в чем-то, занимается тем, что хочет написать пьесу и зовет драматурга. Прекрасная история. Мне говорят, так эту пьесу я уже один раз написал, в принципе. Только что я ее рассказал. Нет, это была не пьеса, это был рассказ. Супер, супер. Гарик, у меня еще один вопрос по этому спектаклю. Мне... Я старалась впитать каждое слово, потому что для меня это было важно, это было очень глубоко и интересно. И я понимаю, что я ничего оттуда не запомнила, я не могу ничего процитировать. У меня осталось только общее впечатление. Можно ли будет когда-то прочесть этот пьес? Выйдет ли когда-то печатное издание? А -а -а -а -а. Оно мне есть, оно у меня есть в компьютере, я не думал об этом. Возможно, и выйдет, но я думаю, что... Куски из этой пьесы войдут в третью книгу, потому что они украдены из э, книги, которая не дописана в компьютере. И э, э, не знаю, я подумал. Подумайте, Гарри. Она не смотрится. Пьеса обычно тяжело читается, она не для чтения. То есть то, что мы читали в школах пьесы, это не совсем правильно. Да, ну, я, вы же понимаете, о чем я говорю, да, Гарик? Да, я, да, я, да. Хочу, я хочу видеть ваш текст, я хочу читать, я хочу задумываться, это большое, очень спасибо. круто, Гарик. Спасибо большое. Кстати, а... знаете, что произошло с моей книгой, с третьей, которую я сейчас пишу? Да, да. Я написал 245 тысяч знаков, а я когда пишу, я всегда знаю, сколько у меня написано, потому что у меня мама бухгалтер, я всегда все считаю. Это где-то две трети книги, две трети роман. И показал редактору, и показал еще одной э, журналистке, которой доверяю, которая сейчас сценарий пишет. И мне аккуратненько сказали, что это хуйня, что меня понесло куда-то не туда, я начал играться словами. И выкинул эти две трети, и вот сейчас пишу новое. Опять. Как вам удается писать в карантине, Гарри, кстати? Вы знаете, хорошо. В карантине очень хорошо пишется. Если еще Facebook заблокировать, вообще прекрасно. Вот, да. Если отключить интернет, тогда столько можно всего успеть. Я, кстати, восстановил, я вам а, расскажу, как, какое создал писательское гнездышко в Киеве. Я восстановил родительскую квартиру, она просто там винтик-винтик, так как было в конце 70-х, начале 80-х. И там заблокированы соцсети, есть интернет. О, прекрасно. Гарик, я перейду к вопросам наших читателей. Давайте. Расскажите, пожалуйста, какие у вас ценности? Что вы вот, хотите передать? Я людям? никогда не думал о ценностях. Первое для меня, наверное, на первом месте — это свобода. То, что я не, не хочу быть никому ничего должным, ни э, семье, ни э, друзьям. При этом у меня большое чувство ответственности перед ними. Но э, очень не хочется быть, делать что-то по обязательствам. Хочется от души. От души, да? Здорово. Гарик, про воспитание детей хочу спросить. Да. Я внимательно очень читаю посты, в которых вы рассказываете, как вы детей своих воспитываете. Учусь, впитываю. Я своему восьмилетнему сыну говорю, что, Мартин, тебе осталось 10 лет с нами жить. Да, да, да, у нас все выселены. Вот, он задумывается, надо теперь серьезно, что ему надо почему-то научиться, чтобы зарабатывать да. и так далее. У меня вопрос, помогаете ли вы детям своим все-таки по истечении 18 лет? или? Конечно, ну, помогаю. Как, ну, смотрите, врать, врать я не буду, помогаю. Хотя говорю иногда, что не помогаю. Помогаю с обучением, полностью оплачиваю обучение. Это обучение стоит, вы никогда не задумывали, сколько стоит выучить одного ребенка там, в условной Англии? Это, к сожалению, это один ребенок, один миллион. Можно ужаться до 800 тысяч долларов, можно шокануть и дать. И это очень скромно, это однокомнатная квартира на двоих. Это мало карманных денег, это не хватает в конце месяца постоянно. Так сказал мне Даня, когда я узнал, как и что он зарабатывал в Англии. Я говорю, в смысле зарабатывал? Он говорит, а ты что думаешь, на твои деньги можно выжить? И я оплачиваю обучение, и там еще чуть-чуть пока станут на ноги, но я не покупаю бизнесы, я не даю деньги и не беру к себе в компанию. Гарик, а с какого возраста детям можно зарабатывать, как вы считаете? А, Маня у меня уже давно зарабатывает ей 15 лет она зарабатывает ну. года 3-4 что она играет -то, -то. в спектакли она играет спектакли, да mm -hmm. она репетирует а, конечно я на нее трачу на порядок больше чем она зарабатывает на это ее деньги здорово а кстати я ей сказал что я не оплачу обучение она хочет в японию Mm -hmm. А, а почему, вы, почему вы сказали? Это же не значит, что вы не оплатите, да? Не, Но я не сказали, оплачу. Что... Не, не. Я если у нас э, железяка, у нас если я сказал, я уже заложник своего слова, и я не оплачу. И она теперь зарабатывает себе на обучение. Да? Она может заработать, я не хочу, чтобы она летела в Японию. Она хочет лететь в Японию. Поэтому... Я поняла. Поэтому конфликт интересов. Здорово. Она да, ну, будут деньги полетит. У нее будут деньги. Здорово. Так, Гарик, вопросы. Еще вопросы. А я не Гарик, вижу вопросы. Что, да. вы, что вы считаете лучшей поддержкой для другого человека, для близкого или далекого? Как можно поддерживать людей? Ну. А... Для семьи очень важна защищенность, когда они знают, что я в любом случае, для семьи и для друзей, кстати, когда все знают, что в любом случае, какой бы ни был конфликт, как бы ни были неправы мои члены семьи или друзья, они не могут быть неправы, я всегда буду на их стороне, также и я в них уверен. Поддержать теплым словом. Просто ничего не значащей смс-кой, цветочками без повода. Ну, чем угодно можно поддержать Главное, чтобы это было не по... У меня внутри, чтобы это было не по обязательству, не только на день рождения, а и в обычный день. Супер, спасибо. Гарик, а у меня вопрос такой еще. Вы известный сексист? Угу, да, есть Вы такая. это декларируете постоянно. И э, вот мне интересна ваша позиция в этом. Вы считаете, что женщина всегда права или что женщине все можно? Я считаю, что женщине практически все можно. Я считаю, что женщина практически всегда права. Я не спорю с э, женщинами. У меня женщины все в окружении расслаблены. И э, даже самые сильные, которые всегда все решают за себя, за своего мужчину, за свою семью, с радостью плывут по воле волн, когда их прикрываешь. Ясно. Супер. А, У меня, кстати, в компании работают практически одни девушки. Гарик, вот по поводу девушек, которые работают. Как вы относитесь к тому, что женщина является добытчиком, например, в семье, и бывает такое, что женщина основной добытчик. Например, зарабатывает больше мужа. Как вы к этому? Я отношусь к этому прекрасно, потому что Подавляющее большинство девушек, с которыми я работаю, зарабатывают либо хорошо, либо, либо просто хорошо, либо больше мужа, если он есть. Но мне бы такое не понравилось для себя. Понятно. То есть вы к себе это не применяете? Нет, нет, да. Но если нет, это от кого-то... Мы да. за коммунизм, но не в нашей деревне. Прекрасно. Гарик, а сколько вы, у вас брак? Я помню, что очень много вы вместе прожили с женой. И я хочу спросить, в чем секрет надежного, долгого брака? Ну, мне и кажется, что мы друзья и мы не доебываем друг друга по каким-то вопросам, у нас разделены обязанности, у нас ни, никогда не было конфликта, вообще никогда. Гарик, а как вы относитесь к раздельным, либо совместному бюджету вот с мужем или женой? Вот когда я... женщина зарабатывает, это ее деньги или, или общие? Я не знаю. Я не, я не знаю, что такое, когда женщина зарабатывает и общие ли это Я вообще против раздельного бюджета, но я против раздельного бюджета. Тут я на стороне э, женщин, а вы меня спрашиваете с другой позиции, я не, не знаю. Ну, хорошо, Гарик, да. я поняла, что с вами очень надежно просто находиться рядом. Да. вот, И что вы все равно берете ответственность полностью в семье на себя. Как бы вы ни говорили о том, что женщина, ну, Нет, женщине она можно. Полностью ответственность полностью, вся ответственность на мне всегда. Да. И это, во-первых, это приятно. Здорово. А, Гарик, девочки спрашивают, где найти хорошего мужчину? Я знаю, что а, у вас есть, по-моему, Александра Торбоевская да. открыла, да? Нет, Александра Нет. Титаренко, Сашуля. А, Титаренко, Да, пардон. Сашуля открыла агентство, я забыл, как она называется, О, блин. Знакомство, ну я напишу потом. Выскочила из головы, как, называют, как она назвала нейминг. Что-то а... про карантин, про знакомство как да, типа каранти... а... карантин. Да, что-то типа карантин. Да, что-то связано с карантином, но я не помню. Как. Суть ее в том, чтобы познакомить девушек, которые стесняются, которые не могут сделать первый шаг, с мальчиками, которые тоже не могут сделать первый шаг. Саша, если что-то делает, она делает очень тщательно. Она подберет именно того человека, который нужен девушке и или мальчику и Саша, Саша даже взяла несколько заявок от жизнелюбов от наших взрослых и Саша берет заявки также от э, женатых мужчин но со взносом на жизнелюб конечно от замужних женщин берет думаю что да если попросить я уверен да да да можно найти хорошего мужчин супер Гарик, как вы нашли свой путь? Вы нашли свой путь? Вот мне интересно, так вопрос. Мне комфортно, мне абсолютно комфортно, меня все устраивает. Еще бы из бизнеса выйти вообще была песня. Гарик, какие провалы вас чему-то научили? Я уверена, что у вас были какие-то фокапы. Ну, конечно, есть в бизнесе, много факапов есть, и каждый раз мы чему-то учимся, и я запоминаю, у меня хорошая память. Например, я научился, есть люди, которых я не люблю. И чтобы не забыть, что я их не люблю, я прошу своих девочек записать, вот если я кого-то не полюбил, чтобы записали, что я его не люблю, чтобы мне периодически напоминали. Чтобы вы не забыли, да? Чтобы Потому я не чтобы забыл, мы... да. У меня в связи с этим, кстати, такой вот вопрос. Я замечаю, что вам могут писать совершенно гадкие комментарии, mm -hmm. и вы терпите, терпите, ну как, не обращайте внимания на эти комментарии, игнорируйте, да. Но, э, особенно если это пишут женщины, да, вы женщины... Женщина мне вообще не грублена, это не... Да. Я считаю, что это нельзя делать. Но все-таки бывает что-то такое, когда вы блокируете человека, да? За что? Ну, вот же... что человек должен сделать? Это чтобы... же как игрушка, я с ним играюсь, я ему пишу что-то доброе, он у меня зло, я ему доброе, потом мне надоедает, я его блокирую. Понятно. То есть это просто зависит от вашего настроения? Абсолютно. Да? абсолютно. Они мне глубоко безразличны, не хочу их перевоспитать, не хочу сделать их лучше, не хочу, чтобы они проголосовали за меня, еще что-то. Не, не хочу, чтобы они полюбили меня. Я очень люблю своих э, хейтеров, и я считаю, что их нужно было бы придумать, если бы их не было. С ними веселее, да? Конечно, конечно. Гарик, ну раз вы уже сказали слово проголосовать, я все-таки задам вам этот вопрос. Я не буду вас спрашивать, пойдете ли вы баллотироваться в мэре. Я по-другому спрошу считаете ли вы что общественная известность популярность может повлиять на итоги выборов или если вы уже решите туда пойти то вы выиграете зависит ли это от внешних факторов или от вашего внутреннего решения вот так выборы для того чтобы пойти на выборы нужно свыкнуться с двумя вещами что первое это что стартовый билет туда стоит на выборы для того чтобы быть в двойке попасть в финал, во второй тур, от 5 миллионов долларов. За 3 это невозможно, за 7 будет лучше, компания за 10 еще лучше, но 5 это старт. Во-первых, нужно вбросить 5 миллионов долларов, которые не вернутся, а во-вторых, нужно вбросить 5 лет жизни, которые тоже не вернутся, и их проведешь в общении с неприятными людьми, большей части. И пока да. я к этому, я не знаю, я думаю, хочу я это, не хочу я это. Вы никак не можете определиться, да, решить? Нет, Гарри, я бы, пишите... я, если я потрачу первый миллион, я уже буду не готов проиграть. Я поняла. Потому что я помню, что у вас одно время был такой прямо настрой, да, я пойду, а потом вижу, что-то вы... Лет, пять лет жизни. Я смотрю, например, как проходит сейчас э, день, там, я... Иногда встречаюсь с Кличко и смотрю, как проходит день. Это встречи, встречи, встречи. Каждый приходит со своим говном, со своей проблемой, и а, с каждым нужно поговорить. А я не готов быть, а, это как подушкой быть для а, каких-то страдальцев Не знаю, как, как это сказать по-другому. Ну, понятно. Мы же взрослые люди, здорово. Гарик, подскажите пожалуйста с чего можно начать создание своего фонда если мы говорим о благотворительности можете научить давайте я вам расскажу на примере жизнелюба мы начали вообще я начал с тиной с партнером мы речь не шла о фонде сначала речь шла отремонтировать площадку отремонтировали площадку попробовали кормить людей и это был просто чан, из которого наливали три волонтера и чан с едой. Сегодня, до, я имею в виду до карантина, сегодня это уже было, мы, по-моему, чуть-чуть не дотянули до 40 тысяч обедов в месяц. Это две тысячи волонтеров постоянных, в том числе очень много семей, много известных людей, много медиаперсон, много компаний приходят целыми компаниями. Есть компании, которые берут какой-то район под себя, под ключ полностью. Оно разрастается. То есть начать можно вообще с мелочи, с самого маленького. Выбрать... Начать можно с кого-то одного, да? кому-то начать помогать, а дальше уже. Знаете, есть анекдот, когда вывел на IPO прекрасный бизнес, публичные дома по всему миру. Не знаю. Как, но какие-то там сумасшедшие деньги вывел э, хозяин. И говорят, расскажите, как вы начинали. Говорит, очень скромно, я жена и девчонка. Так что начинать можно очень скромно. Я поняла. Хорошо. Гарик, у меня к вам вопрос такой: какую бы вы. Вот мы сейчас оказались мы. Очень многие сейчас оказались в этой ситуации карантин. Бизнесы очень многие пострадали, кто-то стал на этом зарабатывать, и никто не знает, что будет дальше. Ну, не я не да. знаю, не вы наверняка не знаете, да? Угу. Но вероятность того, что опять когда-то наступит карантин, есть. Я не Конечно, буду говорить есть, степень да. ее, да, но она есть вероятность, да. Что вы можете порекомендовать малому бизнесу? Что им делать? в как готовиться, как выходить и что делать? Я не знаю. Я не знаю, тут нет единого рецепта. Нужно смотреть конкретный бизнес, нужно смотреть, как его можно адаптировать к сегодняшним реалиям. Мы адаптировались, я возьму маленький бизнес, это Гара. Мы адаптировались, мы, мы выходим в интернет, мы сделали интернет, за это время мы сделали интернет-магазин, у нас пошли интернет-продажи, мы сделали э, чемоданчик, который выезжает, то есть достаточно, если ты хочешь кому-то купить подарок, достаточно сказать, кому ты хочешь купить подарок, мы изучим этого человека, изучим вкусы и привезем там 15-20 подарков, один человек привезет Тому, кто хочет заказать подарок на выбор. То есть это уже все с доставкой. То есть магазин на дому, который выезжает к тебе на дом. Так можно адаптировать любой бизнес. Там, я знаю, например, что э, наш завод, который производит э, фанерные конструкторы, перестроился на... Я бы, правда, не дал отмашку, и мы не начали это делать, потому что меня бы съели защитные щитки. Защитные маски. Mm -hmm. Они получались в два с половиной раза дешевле самых дешевых, но меня бы съели, что я зарабатываю на карантине, а я не хочу такие репутационные риски. Не готов принять. Например, Ян, который делает в Киеве хот-доги, начал делать хумус и развозить. А мои знакомые в ресторане «Спелая канарейка» Мы с ними взялись за такое дело, как доточили пельмени до совершенства. У них теперь совершенные пельмени, называются они Гарик, говяжьи свиные. И их можно заказать. То есть они их делают... можно заказать только в Киеве, Гарик? Их... Я думаю, они в Одессу доставят. Потому что это очень, конечно, такой продукт Но это, это пельмени с именно тем тестом, которое я хочу С тем фаршем, с тем соотношением с толщиной теста, со вкусом С инструкцией, как варить То есть это совершенные пельмени Могу себе представить, но я попробую когда-нибудь такие пельмени, Гарик, обязательно Я столько хочу всего еще попробовать что... это, вы, это как минимум Louis он среди пельменей Супер, это очень круто. Я, да, ну, у меня есть еще некоторые мечты, но я не буду их озвучивать <смех> в прямом эфире. <смех> Гарри, как вы относитесь к деньгам? К большим цифрам, что такое деньги? Я, например, декларирую такое убеждение, что деньги это самый легко восполняемый ресурс. Как вы к этому относитесь? Не, э, тоже очень легко, но возможно не чуть-чуть иначе. Дело в том, что я чувствую деньги, и для меня, вот, э, если для кого-то разница, например, между э, 100 миллионами и 120 миллионами не существует, то для меня она существует. И между, э, А вот миллиард я уже не чувствую, вообще не чувствую. То есть я не Нет. чувствую разницу между миллиардом и десятью миллиардами. Вообще не чувствую. Я точно знаю, сколько нужно денег для жизни. У меня это считанная цифра. Сколько, Гарри? Мне на весь выводок нужен миллион в год. Миллион долларов. Со съемным жильем, с жизнелюбом. Совсем мне нужен миллион. С вашим комфортным образом жизни да, на да, всю да. вашу семью. Миллион с я буду миллион детьми. В, год. в сегодняшних ценах. Я буду расслаблен. Плюс инфляция. Прекрасная цифра, главное, что да. круглая. Она, она считанная, то есть это, например, 800 мне уже тесновато. Угу. А миллион 200, 1 ,200 это уже барство. Отлично. <laughs> Гарик, хорошо, тогда э, в другую сторону я считаю, что самый ценный ресурс это время. Как вы относитесь да, к этому? Аб абсолютно самый ценный ресурс, оно ускользает, его нельзя потрогать. И его нужно… Это вот то, что я хотел… Пос... Вы спросили, что я посоветую малому, малому бизнесу. Когда говорят «малый» и «средний», это юридический термин, его мало кто знает, его чиновники даже не знают. Вот DreamTown, например, средний бизнес mm -hmm. по объему. Так вот, малый и микробизнес, я советую не концентрироваться на бизнесе, а жить сегодняшним днем, и что карантин карантином, а эти дни нам никто не вернет. Нет такого, что потом Кабмин издаст распоряжение, что эти дни не идут за счет жизни, и можно прожить дольше или еще что-то. И что нужно все-таки yep. использовать по, по максимуму, да? Вот мы, придумываем, мы придумываем во время карантина очень много. Мы придумали да, занятия, мы придумали думать. еще что-то. И для Дримтауна придумали, и для Агары придумали, и для себя. Там, мы не знали с миломутом, что такое Zoom до карантина. Сейчас у нас занятия в Zoom. Ну да. Занятия, я тоже не знала, человек, что да? такое Zoom. Несмотря да. на то, что я очень много провожу времени онлайн. А, я знаю, что вы никогда не опаздываете на встречи. Это прям вот никогда-никогда? Никогда, никогда, никогда да, да, у меня пунктик. Я для меня, если я опаздываю на 5-7 минут, для меня это уже катастрофа. И я начинаю легкую паниковать, звонить, что-то объяснять. А как вы относитесь к людям, которые позволяют себе опаздывать? К отношусь, если это мальчики. А девочки можно? Девочки можно. Гарри, а как вы относитесь к людям, которые раньше приходят на встречи? Я прихожу раньше на встречу, но я не показываюсь. У меня, если у меня встреча с чужими, с чужими людьми, я обязательно планирую в том же районе встречи со своими. К своим можно опоздать, они поймут. Там, Если это с сотрудниками, можно опоздать, потому что я тоже стараюсь не опаздывать. Но это же дорога как-то. Бы. Но раньше я не заход... Те, кто раньше заходит, это также некрасиво, как и те, кто опаздывает. Окей, спасибо. Гарик, вопрос про Мат. Все-таки я его увидела. Что для вас это значит, Гарик? Он вам в чем-то помогает? Да, я на нем, я им думаю, я им живу, я им говорю, я органично им пользуюсь, не вворачиваю там, где вот мне сошули Титаренко пишут приветики, наверное, она смотрит эфир и сейчас скажет, как называется ее а, портал в параллельная реальность, где могут заняться а, любовью и дружбой люди, которые стесняются сделать первый шаг. О чем мы говорили? О мате. Помогает ли он вам Выражать эмоции больше. Э, да, помогает. Э, у меня мат. Э, я не разделяю мат и не мат. Вот он у меня забрасывает какими-то сообщениями. Сашуля, со наверное, шлет каких-то девочек, которые стесняются мне позвонить. Фоточки надо Конечно, конечно, да. Я разговариваю матом в присутствии двухлетней Лизаные дочки, не могу произнести слово, внучка, у меня не получается. и Нормально, у нас абсолютно нормально Гарри, в связи с этим, как продолжение, у меня такой вопрос, а как вы относитесь к людям, ну, я прекрасно отдаю себе отчет, что вам глубоко плевать на людей, которые делают вам замечания по этому поводу, а Какие для вас существуют и существуют ли вообще авторитеты, к мнению которых вы бы прислушивались? Ну, это, я думаю, что это друзья, это только друзья. Чужих людей нет. Угу. Я Но при этом, чтобы завершить картину, я не использую мат в разговоре с чужими людьми, будь то мужчины или женщины. Я не использую мат в книге, на сцене. То есть, если это есть одно слово, то к нему идет подводка, длинная очень подводка. Ну да. А... Так, хотела что-то заб... спросить, Гарик? Да, и... забыли. забыли. Да, это нормально. Это нормально. Я постоянно забываю что-то, что хотел спросить, а потом к этому отвечаю друзья ну хорошо а, гарик можно ли сегодня во что-то инвестировать Или а. лучше придержать свои деньги прямо сейчас как вы считаете знаете чтобы я сегодня не сказал сегодня инвестировать никто не будет сегодня не время для инвестиций время наступит когда во-первых продавцы чуть-чуть поистощатся и снизят цены сегодня цены не снижены я имею в виду а, активы то есть это я говорю о реальных активах и инвестор будет который сидит на кеше будет конечно искать что-то есть такое слово наидыша. мне бабушка говорила мыцые это что-то она когда мама возвращалась с рынка она говорила вот, нашла мыцые это что-то купленное за рубль то что стоит 3. вот будет искать Инвесторы с живыми деньгами такое, но такого не будет. Я думаю, что рынок просядет по нашим прогнозам, а мы работаем с ведущими компаниями на рынке недвижимости. По нашим прогнозам рынок может незначительное время просить на 20-30%. И тогда будет... будет время покупать. И тогда будет время покупать, да. Сентябрь, октябрь? Этого никто не знает. Не знает, как пойдет эпидемия развиваться, какие будут цифры. Особенно если еще раз будет вторая волна, то тогда упадет еще больше. А вторая, третья, она может быть. Вопрос же не в том, будет ли эпидемия или нет. Вопрос был в том, чтобы подготовить медицину к пику. Она как-то готова. Уже намного лучше, чем два месяца назад как вы относитесь, Гарри, кстати, к прививкам? Очень хорошо, мы привиты. Все мои близкие привиты э, от всех от всего чего такого нужно. Я тоже прививочница. Мы привиты. Нас... Да, мы. Нас сейчас могут осуждать люди, которые против прививок. Но я нет... считаю, что. Я не знаю, что такое грипп. Много лет. Если вдруг у нас есть грипп, то он проходит очень легко. Дети мои не знают, что такое грипп. Мы не обсуждаем, нужна прививка или нет. Если наш доктор, которому мы верим, говорит, что нужна, все, мы сдаем. Я очень рада, Гарик, что мои взгляды на жизнь в очень многом совпадают с вашими. Спасибо. Я еще сделаю такое признание. Я вот читаю, когда ваши книги, мне там бывает тоскливо, я прямо открываю на какой-то странице и читаю. И в машине у меня диск с, с, меню, с миллионом. Я тоже его время от времени слушаю. И мне это так все близко. Такое впечатление. Вот, вы вроде бы киевлянин, я вроде бы одесситка, но такое впечатление, что мы жили прямо в одном каком-то дворе, потому что очень этот вот колорит мне очень знаком. А дворы же похожи, Они, а вы можете не определить, когда попадаете во двор, одесский это двор или это киевский. Я а, очень рада, я, что вы любите Одессу, я знаю, я что вы любите Одессу. Одессу. Я был вчера, в, у меня много друзей в Одессе, я был вчера в квартире своем на Отрадном, и прямо прется, я помню эту грушу, она была маленькая еще, а сейчас она достает до моего третьего этажа, Бера, такой забытый сорт, и она прямо прется цветами в окно мне. Можно протянуть руку и сорвать цветение груши. Здорово. Гарик, такой вопрос. Встречались ли вам люди, которым вы доверились, например, пригласили в партнеры, они украли ваши идеи или иным способом обманули, и как вы повели себя в такой ситуации? Были люди, с которыми мы вошли в партнерство и нас обманули. Обманули, украли нашу собственность. Было такое. Это было в Дримтауне, кстати. Эти люди, они борозовские, все их имущество арестовано, они изгои в обществе. Бумеранг а, есть, Гарик? Ну, мы бумеранг. Мы не доверяем а, Всевышнему там, функцию бумеранга, там, чтобы он забыл, не забыл, <с еще что-то. Нет, у нас есть блокнотик зла, в который записаны все. И а, вычеркнуться из этого блокнотика нельзя. Я понимаю. Гарик, у вас будет еще бизнес-семинар, вот подобный, на котором я была? Я думаю, что да, я, я получаю удовольствие от этих семинаров, я же к ним готовлюсь. И сейчас мы, кстати, открываем с МИМом хорошую программу. Это программа по подготовке госслужащих. МИМ это, кстати, со мной спорили вчера в комментариях. Говорят, что все спикеры так говорят, что я лучше спикер там-то, я лучше спикер там-то. Я говорю, ну все, все школы говорят, а мим в международных рейтингах. В, в, он входит, по-моему, в тридцатку лучших школ Восточной Европы, институт менеджмента, это бизнес-школа. Так вот, мим, э, мы с мимом делаем программу полностью онлайн, все будет в зуме, набираем 100 человек, и она должна стоить, эта программа... Я не помню, сколько. Я видел по-моему, да. 160 тысяч. 160, да. А мы, а мы берем, а мы делаем эту программу за 17 тысяч гривен. Там будет 160 часов образования, классического бизнес-образования. Это очень много, 160 часов. И 40 часов будет лекции. 20 часов, 10 лекторов по 2 часа будут. Уже дали добро до билетов. Дима, Юра Голик, Дима Розенфильд и Игорь Смилянский. И будут очень хорошие лекторы, которых я отберу. И я буду менторить эту программу, и я буду 20 часов с ребятами проведу у экрана. Ну вот так мне, что, например, очень привлекательно мне... это. Да, я так бы, что? может быть, даже это и пошла область. бы, но <смех> я уже не в том возрасте, я видела у вас там ограничения возрастные. У нас ограничения да, возрастные, мы поставили 38 лет, оно не строгое, но оно есть, потому что э, нужны люди с э, новой ментальностью. То есть не нужен я, нужен кто-то, вот ну, нужны мои дети. Mm -hmm. Гарик, а э, могут пройти это обучение люди иностранцы, например? Его могут пройти все. В этой цене 17 тысяч заложено то, что год люди потом должны отработать на государственной, на, на совершенно любой должности, в любом офисе реформ, в любой э, отрасли и в любой области. Кстати, там есть сколько-то бесплатных мест, и мы отдаем предпочтение регионам, где тяжелее с деньгами, чем в Киеве, чем в Одессе, опять же, чем в больших mm -hmm. городах и там будет сколько-то стипендий. Так вот, можно обучиться там, не отрабатывая на государство, не будучи гражданином Украины. Единственное, что нужно знать украинский язык, русский, украинский, английский, и тогда цена будет, не отрабатывая вот эти 160 тысяч. Здорово! Очень классные возможности, очень крутые. Гарик, вы верите в то, что можно нашу страну ну, конечно, можно и вылечить. И я уверен, что страна поднимется. Я понимаю, что сейчас вопрос задать, кто совершенно как-то это грустно и бесполезно. Наверное, будем смотреть, что будет происходить дальше. Кто может помочь? Но э, спасибо вам, Гарик, за то, что я понимаю, что вот этим э, обучением этих молодых людей вы готовите тех, кто, кто будет эту страну лечить. Ну, у нас же, на же был курс с мимом э, Generation UA. этот называется Generation Next. Э, 35 человек окончила 32 человека, и они работают все практически все на разных позициях, в госслужбе. Да. Гарик, как мотивировать детей на учебу? Ну, я сторонник хирургического метода. У меня дети, если не учатся, я им рассказываю, что будет, если не будет учиться. И потом исполняю это. Например, мои дети, старшие дети отработали Сын отработал, он сказал, я не хочу учиться, лет в 12, лет 13. И я его устроил в хороший французский ресторан, помощником повара, чистить картошку. Мы договорились на три месяца, что три месяца он чистит картошку, и потом решает, хочет ли он вернуться в школу. Через неделю он сказал, что он хочет вернуться в школу. Я говорю, не-не-не, у нас есть три месяца. Говорю, ты должен, для того, чтобы вернуться, ты должен учиться, сдавать школу. Фактически это дистанционка была. И чистить картошку. Через, по прошествии месяца он пришел и сказал, говорит, мы поторгуемся. И мы торговали до двух месяцев, с трех. Но они четко знают, что вот сказал, что я хочу уйти. Пожалуйста, вот уходишь из школы. То есть вы считаете все-таки образование это основополагающее, да? Я считаю, yes. что образование это нужная вещь для общего развития, оно нужное. Мы не просто так учим тангенса и катангенса. это нужно. Прямо. А, кстати, вот как вам качество нашего образования? Вы считаете современного, вы считаете оно устарело или оно... Я считаю, что э можно э найти школу, частную школу, государственную школу, которая mm -hmm. даст хорошее образование. С вузами сложнее. А по каким критериям их можно отбирать? Какая школа хорошая будет? Не знаю. Мы сейчас... Сейчас Маня, моя 15-летняя, в какую-то школу все-таки пошла учиться дистанционно, но в школе. А до этого мы она училась вообще на... Не в школе, а дома на дистанционке. И сдавала mm -hmm. раз, с разными преподавателями из разных мест. Кто-то учился у меня из детей в Лидере. Кто-то в Афинах. Это были хорошие школы. Сейчас другие школы. Сейчас я знаю, что очень хорошую школу сделала, не, не помню, как называется, Даша Малахова. Но лучшие школы обычно это те, которые делают для своих детей. И вот нужно поймать тот момент, когда эти дети там учатся. А они а потом, когда они уже отучились, и школа по инерции есть. Это лайфхак просто, точно. Гарика, как вы относитесь к гаджетам у детей? Ну, я как-то борюсь, но я проигрываю в этой борьбе. Как? У меня точка у нас... зрения, что дети смогут как-то научиться выдерживать этот баланс. Спасибо. И нас... все равно, если ребенок хочет учиться, если ребенок хочет развиваться, он все равно а... Они... будет успешным. Нет. И никакой гаджет ему не помешает. Мне нужно писать книгу, мне нужно работать, у меня а... Спорт, Дримтаун, э, Гара, еще какие-то бизнесы, какие э, книг, опять же, книга. Э, а у меня экранное время 7 часов. Себя бы победить, а вы говорите детей. Спрашивают, как можно с вами встретиться и поговорить. Я помню, что можно взять у вас консультацию за деньги, да, Гарри? Да, Напомните, пожалуйста. Я аж торгую частиками. Час стоит определенную сумму. Если это речь идет о бизнесе, сегодня меня попросили сделать документы для компании в Фейсбуке. Для какая то компания, и они в партнерство вступают. Я могу под ключ сделать документы по партнерству, так, чтобы никто никого не мог обмануть, все предусмотреть. Могу выступить, могу еще что-то. У меня, кстати, интересная история. Меня когда-то позвали в Днепр выступить. Я назвал стандартную цифру десятку за выступление. Все на благотворительность. А потом мне пришло в голову спросить, где выступать. Что за аудитория, а с чем выступать, мне же готовиться нужно. Говорят, о, это не аудитория, это 20 человек. Я говорю, десятку платит 20 человек, да, хорошая история. Один мог, может заплатить десятку, и 300 может заплатить. А 20 я такого еще не слышал. И я говорю, а что делать? Нечего быть самим собой, шутить, там все это. Говорю, а по какому принципу эти люди объединены? Говорят, это день рождения. Говорю, меня зовут на день рождения за десятку, да. А что нужно делать? Ничего, там, шутить, рассказывать, быть собой. Я говорю, то есть, меня зовут фактически шутом на день рождения. Да, это один олигарх, говорят. Кстати, не Коломойский точно, это сто процентов, Хоть это и нет. Один олигарх, зовет на один говорю, меня шутом, да. Я говорю, я поеду, но ну, это сотка. Сотку я поеду, честно отшучу, приготовлюсь, узнаю, кто гости, узнаю, какие шутки, кого как поддеть, над кем как можно шутить, над кем нельзя. Говорю, шикарный будет шутка. Говорит, сотка дорого. Я говорю, значит, ну, знаешь, человек, олигарх недостаточно олигарх. Супер, Гарри. Очень, вот очень крутая и тонкая штука, да? За сколько денег я готов пошутить с олигархами? Очень классно. Гарри, какой у вас был первый проект? Это вот последний вопрос. И хочу, чтобы вы вдохнули. Первый, первый проект вы имеете. Да, ваш первое, ваше первое дело: с чего вы начинали? И что вы можете пожелать нашим слушателям? И с чего можно начинать, чтобы стать миллионером? Я не помню, с чего я начинал. Я играл в карты уже, по-моему, в первом классе со своими сверстниками, в карты, в, в какие-то пристеночки, в какие-то игры на деньги. Я знаю, с чего начинал мой сын. И это очень хороший бизнес. И этот бизнес всегда можно повторить. Он ограничен, правда, но все равно. Мы жили в Израиле, и сын нашел Кому продавать батарейки по шекелю штука. А батарейки у нас лежали в ящичке. Мы покупали по 4, по 5 шекелей. И он продавал по шекелю. Они куда-то быстро исчезали, но никто не обращал внимания. Покупали батарейки. И это был прекрасный бизнес. Уложение ноль. Какой умный мальчик. Да, да, да. Нужно, главное, нужно найти э, слабое место у родителей. Нужно пиздить у них батарейки и продавать. По-моему, он в арабский магазин сдавал. Чуть ли не в тот, в котором мы покупали. Супер. Гарик, я благодарю вас за то, что вы пришли на наш эфир. Я очень вам признательна. Я очень... Повторю, что я у вас очень многому учусь. Я очень хочу вас обнять живую, поцеловать благодарны за то, что вы пришли. Я очень надеюсь, что когда, как только карантин закончится, у нас будет с вами повод встретиться. Мы точно это сделаем. Всем привет. Спасибо большое. Спасибо. Пока.